Вы знаете, я назову, частных проблем очень много. Но мы знаем, что в результате любая машина ⁇ это машина. В начале прошлого века был такой академик Крылов, который говорил, что автомат хорошо, но унтер-офицер лучше. Вот. Поэтому я думаю, что проблема вот, всеобщей автоматизации немножко упустила системы человека Ну, Например, когда готовили к орбитальному полету космонавтов, то внедряли систему принятия решений, когда, оказавшись в нештатной ситуации, космонавт обращался к библиотеке небольшой, на борту. Если а, ответа на решение не было, то тогда обращались на Землю. На Земле группа экспертов принимала решение, это отсылалось назад. Ведь машина человека машинная и библиотека — это информационные технологии, и а, эксперты. И а, крупной системной проблемой является а, Та, которая пришла в гражданскую авиацию от ну, буквально за последние 30 лет. В 80-е годы предпочтение отдавалось хай-тек-технологиям. Вот сейчас предпочтение дается надежности. Вот. На первом месте надежность, а на втором уже хай-текские решения. Ну, возможно, что-то изменится. Мне хотелось бы, чтобы было сочетание между хай решениями, которых от нас требует правительство, и надежность и традиционные методы, оптимальное сочетание. Я на это очень надеюсь.